ЭССИВИ РАКЕННЫ Здравствуйте! В этом видео мы разберем одну конструкцию с глаголом ПИТА и со словом в падеже ЭССИВИ. Без долгих предисловий сразу приступим к делу. Сначала коротко теория, а затем рассмотрим несколько примеров. Строится наша конструкция следующим образом. Сначала берем глагол пита, ставим в нужную нам личную форму. Затем стандартно идет объект, то есть прямое дополнение, ä, обычно в падеже «портитив». И в конце третье слово в падеже «эссив». Соответственно, с окончанием «на» либо «на». Верби пита плюс «объекты», плюс «сана» «эссивissä», «кенена». Millaisena? Такая фраза, такая конструкция может быть и без объекта, там может стоять глагол. Но ну, совсем скоро мы посмотрим примеры. Eve on suomalainen kirjailija. Pidän häntä hyvänä kirjailijana. Вот наш глагол ⁇ пита ⁇ в личной форме. В данном случае ⁇ первого лица ⁇ единственного числа. Затем прямое дополнение, то есть объект в противне. И словосочетание в эссиве. Прилагательное согласуется с существительным. Как же эта фраза переводится? Эве хиэта Финская писательница. Я считаю ее хорошей писательницей. Эта конструкция с глаголом пида и сивом выражает чье-то мнение. Кого или что мы считаем кем, чем или каким. Смотрим второй пример. Помо В этой фразе сначала подлежащее, помо, затем глагол пита в личной форме в третьем лице единственного числа, затем прямое дополнение, то есть объект в проптитиве, и в конце словосочетание в ассиве, прилагательное согласуется с существительным. Шеф считает пекку старательным работником. Идем дальше. В этих предложениях тоже сначала подлежащее, субъект, затем глагол пита в третьем лице единственного числа, в имперфекте. После идет объект, местоимение ице в партитиве и с притяжательным суффиксом. Эту часть переводим так. Шеф считал себя или самого себя. И затем говорится, кем и каким он себя считал. Очень умным и лучше, чем другие. Теперь посмотрим примеры, в которых нет объекта. В качестве прямого дополнения выступает глагол. Слушаем. Viikonloppuna minä pidän parempana kävellä luonnossa. Me pidämme hyödyllisenä kerätä syksyllä marjat ja sienet talteen. Mummo piti vaarallisena päästää lapsia yksin kaupunkiin. Täällä tarkoittamme. Sopin tärkeää, kun on rohalla. Zilöin kauttaan kauttaan pitaan. Sitten kauttaan kauttaan kautta. То, каким мы считаем действие. И потом само действие, глагол. Он выделен голубым. Дословный перевод. В выходные я считаю лучше гулять на природе. Мы считаем полезным собирать осенью ягоды и грибы для хранения. Бабушка считала опасным отпустить детей от них в город. Обратите внимание на другой порядок слов, нежели в предыдущих примерах. Глагол стоит после слова в сиве. Вот еще пара примеров. В них мы увидим прилагательное в сравнительной степени. Кайса считает зеленый чай более вкусным, чем черный. Они считали купленную имя машину более практичной, чем наша. Порядок слов здесь обычный. подлежащее, Затем глагол «пита» в личной форме. Затем «объект» в портитиве и В конце сравнение. Прилагательное в сравнительной форме в «сиве». И то, с чем сравнивают объект. Обращаю еще ваше внимание на выражение «остаманса ауто». «Купленное имя машина». Остаманса. Это причастие агента в партитиве и с притяжательным суффиксом. Напоследок короткая речь про важные вещи в жизни. Ее переводить не буду. Это ваше домашнее задание. Пишите ответы и возникшие вопросы в комментариях. On monia asioita, joita itse pidän tärkeänä, mutta monet muut eivät. Ja taas on asioita, joita toiset pitää tärkeänä ja itse en pidä yhtään. Mitä sinä pidät elämässäsi tärkeänä? On monia asioita, joita itse pidän tärkeänä, mutta monet muut eivät. Ja taas on asioita, joita toiset pitää tärkeänä ja itse en pidä yhtään. Kiitos kun kuuntelit ja katsoit videomme. Me pidämme sinua ahkerana ja hyvänä opiskelijana. Moikka!